добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале йога чести меня зовут владимир Присернюк. у каждого из нас бывают моменты когда мы жалеем о случившемся или хотели бы вернуться в прошлое и все немножечко изменить Специально для вас, друзья, я позвал к себе в гости самого себя, Владимира Причажнюка, образца 2001 года. То есть того человека, которым я был 20 лет назад, когда только-только начинал заниматься йогой. Сейчас я постараюсь наставить этого молодого человека, чтобы он уже сейчас смог осознать те грани йоги, которые тогда вовсе не замечались мною. Вова, я рад приветствовать тебя на нашем канале Йога Чести. Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, как и зачем ты пришел в йогу. Да, здравствуйте, Владимир. Спасибо, конечно, что пригласили меня сюда. Ну как, я раньше занимался всякими разными телесными упражнениями, на турнике там висел, в качалку ходил, немножечко бегал, ну, так как и все, с друзьями во дворе тусил. О! Слышь, парнишка, иди сюда! Кто я? Да сюда иди! Ты добивался каких-то результатов? Не, просто нравилось. Потом обнаружил книгу по йоге, это была книга «Третье открытие силы» Андрея Сидерского. И мне как бы ну, понравилось, я, если честно, был очень удивлен, что такие телесные практики и такое глубокое развитие. Да, да, я тоже помню, как эта книга произвела на меня в то время довольно сильное впечатление. Сейчас, конечно же, я понимаю, что это больше роман, чем отображение реальной картины энергетических практик, реальной картины мира. Но тогда, да, это послужило мне хорошим импульсом. <noise> я не понял, а что значит реальная картина мира? Реальная картина мира — это твое осознание реальности, соответственно, твоим духовным показателям. То есть, это своего рода воспринимание бесконечного, mm -hmm. тонкого закона мироздания через твою касту. Да-да, я понял. Каста и Варна, да, это вроде бы у индусов э, многоуровневая система общества. Как это ни странно, но некоторые сегодняшние эзотерики, то есть живущие в 2021 году, все еще заблуждаясь, думаю, так же, как и ты из 2001 года. Нет. Каста и Варна — это два совершенно различных энергетических понятия. Каста — это уровень твоих идеалов духа, то есть уровень твоего духовного развития. Так как сейчас можно определить потенциал, интеллектуальный твой по значению IQ, так и по цвету твоего верхнего кольца твоей индивидуальной души можно увидеть, насколько тонко ты чувствуешь мир, то есть уровень твоего духовного развития. Прикольно. И кто это видит? И какая, например, у меня каста? Твоя каста такая же, как mm. и у меня. Перейти на следующую касту означает трансформировать свою индивидуальную душу, изменить характер. Это может быть задачей на целую жизнь. Насчет тонкоэнергетического видения, как и что в человеке видеть, эти вопросы мы подробно с соответствующей практикой разбираем на курсах по подготовке инструкторов йоги в традиции йога-чести. Круто, да. Это типа я через 20 лет стану инструктором по йоге? Да. Через 20 лет у тебя будет целая школа йоги. С обучением других инструкторов, и ежедневные тренировки в студии и онлайн, ты будешь вести семинары и воркшопы, даже свой собственный канал на YouTube. Группы ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме и даже в Твиттере. Ну что, неплохо. Да, мне это нравится. Ну все тогда. Ладно, спасибо. Пойду тогда потренируюсь. Эм, стой. Подожди угу. немного. Ты знаешь, ты как-то сильно и бойко начал заниматься хатха-йогой. А что тут такого? Я думал, это хорошо тратить час, полтора ежедневно на занятия. Эм, ну ты не совсем прав. Дело в том, что йога – это не только физические упражнения, это еще и энергия, это еще и духовные практики. А ты, насколько я помню, совсем даже не пытаешься почувствовать энергию, а духовные практики уж вообще никогда не делаешь. Все только растягиваешься, да солнечные круги накручиваешь. <связь> ну да, я когда-нибудь хочу сделать 108 солнечных кругов. Успокойся. Сделаешь ты свои 108 солнечных кругов или 2952 асаны. И даже видео на канале выложишь. Но речь не об этом. Я хочу, чтобы ты переместил фокус внимания с физического тела на энергетические тела. Например, эфирное, астральное, ментальное. О, да, я знаю. Я как раз и читал про это. Э, да, в этом-то и причина, что ты все везде читал, обо всем проинформирован. Но по сути ничего не можешь. Ты как плохая домохозяйка, которая пересмотрела все кулинарные передачи, а ее домочадцы сидят дома голодные. Если ты что-то прочитал или увидел, попробуй это сразу же на себе. Интегрируй новую информацию в свою практику. Прочитал про эфирные каналы, сразу пытайся вниманием ощущать эфирные каналы. И у тебя в практике э, будет, конечно же, прогресс. А так, где в твое внимание в практике? В боли, где болит, там и внимание. Где тянет, где неприятно, там и внимание. А где эфирная энергия? Там же, где и внимание. То есть ты по незнанию просто стягиваешь свою эфирную энергию туда, где тебе неприятно. Твои эмоции и чувства астрального тела реагируют на повышение плотности эфирной энергии и негативно на них реагируют. И когда твоя первичная мотивация закончится, порыв иссякнет, твой йога превратится в муку, и тебе придется заставлять себя ею заниматься. Но если ты будешь перед каждым движением чувствовать, что по-настоящему прямо в данный момент тебе хочется, как тебе передвинуть руку, куда и как поставить ногу, тогда и эфирная энергия будет скользить легкими ощущениями в твоем физическом теле. Ты обретешь способность осознанно направлять свою волю на то, что тебе действительно надо. Ты пойми, что практика физического тела должна идти по нисходящему духу. Сначала ты чувствуешь порыв души к какому-то движению. Затем твое ментальное тело создает образ действия, как осуществить это движение. Потом твои чувства заполняют этот образ. За чувствами заливается эфирная энергия, и только потом физическое тело, идет за этой энергией. Именно таким образом в йога-чести мы осуществляем нашу практику йоги. Класс. Надо обязательно попробовать. Э, получается, я все делаю не так? Пока то, что ты делаешь, это так же, как и все. То есть с точностью да наоборот. Вот это поворот! Сначала физическое тело у тебя производит действие, там концентрируется жизненная энергия. Чувства пытаются эмоциями оправдать случившееся, ментальное тело усиленно ищет образы из твоего прошлого опыта, чтобы сравнить и понять эти действия. А душа тихонечко рыдает в уголке и корит себя за то, что ты всю жизнь не можешь понормально себя реализовать». И поэтому идет постоянный поиск чего-то нового, постоянные разъезды, постоянные отпуска, новые впечатления, новые люди, новизна, жажда оригинальности, развития. А бедная твоя душа молча всхлипывает, сжавшись в уголке, в ожидании того момента, когда же ты наконец перестанешь таращиться на фальшивку вне себя и наконец-то взглянешь внутрь на свою бессмертную душу. Это ли не то, что называют вот сейчас клиповым мышлением? Да. Это типа клиповая, потраченная в пустую жизнь. Разорванная тиктоками, сторисами и мини-клипами твоя индивидуальная душа. Mm. А, ну, блин, а что делать-то? Делать-то что-то же надо. Ничего сложного. Осознанно а приручай себя к чувствованию, намеренно чувствуй человека, его эмоции, мысли, его настроение, чувствуй ситуацию, по душе она тебе или нет. Mm -hmm. сейчас, yeah. э, да, сейчас есть такая очень знаменитая певица, она красиво поет, задорно красиво танцует, такие латиноамериканские танцы. Мне она когда-то тоже очень нравилась, mm -hmm. и я с удовольствием смотрел на грациозные пластические движения ее танца. Но почему-то где-то глубоко я всегда испытывал какое-то непонятное тянущее чувство безысходности, когда ее показывали по телевизору. Mm, «Да, и вскоре я узнал, что она испытывает ужасные боли в спине, она принимает сильнейшие обезболивающие препараты, и каждый этот задористый танец является жуткой мукой для нее. И ты знаешь, мне как-то сразу стало жалко, но не ее, а свою душу, которая пыталась тонким чувствованием сказать, что что-то здесь не так». Я как бы почувствовал себя виноватым и перед певицей тоже, что не испытывал к ней вместо уважения и сопереживания какие-то другие, не совсем духовные эмоции. Поэтому чувствуй свою душу, чувствуй все вокруг, и ты начнешь видеть мир таким, какой он и есть на самом деле. Это и есть тонкое видение. Не глаза видят разноцветную ауру, а твои тонкие тела настраиваются на тонкие тела другого человека и чувствуют вибрации солнца, вибрации света. Да, я понял. Да. Огромная благодарность за советы, за напутствие. Я постараюсь не подвести тебя. Не переживай. У тебя еще целых 20 лет жизни. <смех> Приходи еще раз, буду рад тебя видеть. И скажи, кстати, своим знакомым, чтобы подписывались на канал Йога Чести. Друзья, оставайтесь на канале Йога Чести, поступайте по совести и живите честью. До следующих встреч на канале Йога Чести.